Даже паника бывает демократической. Выборы, выборы, кандидаты, пи-пи-пи. Итак, сегодня в США промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Бес их знает, почему промежуточные. Наверное, потому что между президентскими. Но не суть. Российская сеть уже покрылась плотным слоем недоумений, типа «что за дела? Мы собираемся вмешиваться или нет?» Подразумевается, что на стороне республиканцев. Не иначе. Шутки шутками, но определенной надеждой на исход мы испытываем. Главным образом из-за Украины, которую, по всей видимости, республиканцы, как минимум, поставят на контроль. А как максимум, урежут до некоего, одним им ведомого, разумного предела. Ни на какое прекращение финансирования нацистского режима рассчитывать точно не стоит. Да и иллюзий подобных, кажется, ни у кого и нет. Тут расчет простой. Лучше ждать худшего, а получить лучшее, чем наоборот. В общем, пока мы тут взвешиваем на весах все «за» и «против», не сильно переживая за результат, стоит отметить два момента, один из которых важен для всего мира, а второй – чисто внутриамериканский расклад, который по всем признакам апокалиптический. Первое. Как известно, несколько месяцев в мире сурово нагнеталась ядерная истерия. Были определенные опасения, что демократы, накануне тотальной потери власти, могут таки нажать на кнопку, чтобы под этим предлогом объявить военное положение и, как следствие, отменить выборы. И хотя время еще есть, но кажется не случилось, и мир может вздохнуть чуть более свободно, даже несмотря на показушное всплытие в Средиземном море всадника апокалипсиса. Второе. То, что республиканцы возьмут Конгресс, пока не так однозначно. Особенно пометую, что демократы украли президентские выборы. Это говорит лишь о том, что может быть повторный фокус. Особенно из-за того, что все опросы в пользу их оппонент. Уже есть информация, что пошли кривые голосования по почте. А на текущее утро досрочно проголосовал уже более 40 миллионов избирателей. И когда только успели... Так что, как говорится, торопиться не надо. То есть, с одной стороны, для внешнего мира выбора 8 ноября мало что значит, за исключением коррекции украинского направления. С другой стороны, очень много значит для самих США. Вот об этом поподробней. Суть в том, что сами демократы, в ожидании проигрыша, уже видят свое будущее намного мрачнее, чем это можно было бы представить. Вот один из заголовков. «Если республиканцы выиграют промежуточные выборы, наши дети будут арестованы и, возможно, убиты». Исходя из этой панической перспективы, демократы, устами Байдена, заранее провозгласили, что голосование за республиканцев – это голос за тиранию и фашизм. А сами голосующие – ни много ни мало террористы. О как! Но даже подобную риторику, кажущуюся крайне запредельной, умудрился пробить некий президентский историк Майкл Бешлос: Мы можем быть всего в нескольких днях от авторитарного ада, если республиканская партия одержит победу на промежуточных выборах, что вызовет призрак того, что наших детей заберут и убьют. Отметился бессмертный Хиллари Клинтон, заявивший, что промежуточные выборы вот-вот будут украдены. В Нью-Йорк Таймс наконец дежурно вспомнила о русских хакерах которые с чего-то стали действовать не так массово и нагло, но зато гораздо более эффективны. Правда, нашим хакерам как-то забыли сообщить об их святой обязанности перед мировой демократией. Так что где-то завтра, с учетом разницы в часовых поясах, нас ждет увлекательнейший финал, который как-нибудь, да, будет выглядеть. Вполне возможно, кстати, еще мрачнее, чем видеодемократы. демократы. А пока старина Трамп. Пытается набрать очки на фоне демократической паники. И готовится через два года вновь зайти на трон. И будет ему 78 лет. РУСПРОНЬЮС специально для сайта кон.вс. Даже паника бывает демократической. Автор публикации Александр Дубровский. Подписывайтесь на канал РУСПРОНЬЮС, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам доброго и до грядущих встреч.